Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман, и как вы видите, за мной находится моя лодка Бенито Океанис 45, которая оборудована системой Dock Go 360 градусов вращающийся Cell Drive. Итак, давайте я сегодня вам расскажу более детально, что это значит, что это за система, как она работает и приведу пример. Поэтому запасаемся попкорном, и погнали! Насколько мне известно, данная система устанавливается только у Benito. И у более старых моделей она еще присутствовала в лодках не только океанисах, но и сенсах. А в новых моделях, по-моему, только у океанисов, но могу ошибаться, но по большому счету это и не важно. Это новый принцип работы электронное управление двигателем и электронное управление селдрайвом. Эта система работает только, если все приборы включены. Вы видите, вот эта маленькая черная, это наша лодка. Это значит, что GPS запустился. Окей. Так, ну что, мы запустили двигатель. Это значит, что вся электроника запустилась вместе с мотором. Та, что связано с Dock and Go у нас есть статус ламп вы видите красный диод горит но он здесь судя по всему на видео будет мигать но на самом деле не мигает а горит красным цветом это означает что система работает но не активирована но ну, прежде чем мы залезем глубже в систему docking go давайте разберемся как эта система работает в обычном режиме без вовлечения работы джойстика вы видите нашу эту многострадальную ручку, которая ну, просто выглядит ужасно. Эта ручка стоит 5000 долларов. И компания ZF, он ее логотип, сверху, конечно, полностью конченые твари, потому что э, вот такое вот устройство, которое в таком виде находится через несколько лет использования, это просто недопустимо, просто недопустимо. В этом положении Sale Drive находится в обычной позиции, когда он толкает воду спереди назад и толкает лодку вперед. Так, едем назад, включаем щелчок. сел Drive развернулся на 180 градусов и начинает воду толкать в противоположную сторону, то есть лодка едет в обратную сторону назад. Как только я включу нейтральную передачу, Sale Drive развернется в обычный ходовой режим. Отличие от обычного селдрайва в том, что на обычном селдрайве, когда вы включаете передачу вперед, ваш э, винт начинает работать в обычном режиме и у вас 100% эффективности. Когда вы включаете передачу назад, ваш винт начинает работать неэффективно потому что он сделан для того чтобы вы ехали вперед а назад ну так исключение являются системы когда у вас вращающиеся лопасти которые разворачиваются на 180 градусов но это другая система то есть ее можно использовать но она не часто встречается вот я знаю в амелях она вроде встречалась раньше в новых не могу сказать а сейчас давайте включим Docking Go джойстик и посмотрим как будет работать винт. Очень важный момент. Когда вы включаете джойстик. Ваши рули идут в нулевое положение. То есть включается автопилот. Который будет удерживать радар в положении 0. То есть в центральном положении. Потому что при маневрировании э, рули не участвуют. У джойстика есть прогрессия. Если вы включите передачу вперед, нажав немножко, у вас будут маленькие обороты. Если вы включите его полностью, у вас будет полный газ на винте. Так, вы можете посмотреть. Здесь зелененьким горит система постоянно. То есть он может быть на видео мигать, но он горит не мигая. Когда вы включаете э, движение вперед, она загорается красненьким. Если вы включите передачу вперед... так сейчас поехали назад мы берем э, джойстик включаем назад он начинает разворачивать сел драйв на 180 градусов и лодку двигать напором воды в обратную сторону ну что давайте поедем вправо то есть мы Давайте поедем вправо. Мы берем джойстик, включаем вправо. сел драйв поворачивается в сторону портсайда, начинает дуть в ту сторону и двигает лодку в сторону. Ровно тоже но в обратную сторону будет, если мы его запустим в сторону портсайда. Он разворачивается на старборд, начинает дуть на старборд, лодка едет влево. Очень, Очень важный момент. Вместе с поворотом Cell Drive а работает еще и носовая подрулька, потому что э, поворотный Cell Drive двигает в сторону только корму, а бал двигается носовой подрулькой. Они разные по мощности, поэтому зад едет немножко быстрее, чем вперед, но к этому быстро привыкаешь. Носовая подрулька это система, которая работает вместе с Cell Drive и управляется также джойстиком. То есть эта система, как вы видите, достаточно сложная. Это носовая подрулька, которая включается и выключается. Нажатием на, двух, на эти две кнопки. Нажали, подержали. Две секунды, отключилась. Нажали, подержали. включилась. Когда я выключил носовую подрульку, вы видите, загорелся красный диод, который говорит о фолд, о какой-то ошибке в системе. Ну, естественно, потому что мы отключили часть системы. Но, тем не менее, система работает. Я включил ее обратно. Носовая подрулька находится а, в носу, это такая шахта, в которой два а, винта, которые дуют вправо или влево и толкают нос вправо или влево. То есть, если мы отъезжаем от пирса в сторону движением джойстика вправо, у нас сел Drive поворачивается влево и начинает дуть влево, и лодка едет вправо, и носовая подрулька начинает дуть влево и отодвигать нос вправо. То есть... В теории лодка должна смещаться в сторону. А сейчас та часть, которую я просто обожаю. Сам джойстик вы можете поворачивать влево или вправо. Когда вы поворачиваете джойстик, селдрайв начинает дуть в одну сторону, а баутрастер работать в другую. Это значит, что вы можете разворачивать вашу лодку на одном месте. И в тот момент, когда джойстик работает, ручка газа не работает, она отключена. Ну что, мы с вами в принципе разобрались о том, как эта система работает. Давайте я вам сейчас покажу, как она устроена изнутри. На нашей лодке есть два типа компьютера. ВМУ – это Vehicle Mounted Unit. Это обычные мозги, обычная операционная система, которая управляет всеми модулями в сети. Вторая из TCU это Transmission Control Unit, который управляет трансмиссией и, или Cell драйвом через Actuator. Но в нашем случае напрямую подключено к ротейтинг селл-драйву. Uh, у нас нет актуатора, у нас есть просто вращающаяся голова. Теперь control хед юнит или газ ливер или ручка газа и джойстик подключены к ВМУ и также к ВМУ подключена система автопилота и баутрастер то есть это все управляется одновременно ну естественно к ВМУ подключен собственно наш мотор который через актуатор собственно газует вот так вот сделана вся система как вы видите на диаграмме давайте теперь посмотрим как это все выглядит в реальности. вот этот кабель который стоит вместе с ручкой 5000 долларов а здесь под крышкой вот такой zf marine encoder который стоит в обычных педалях автомобиля Давайте залезем в двигательный отсек. Электрические провода, которые идут от ручек, у нас находятся здесь. Вот вы их видите, они у меня в пакетике запакованы. И они идут в МУ. На двигателе есть такая система, которая называется актуатор. То есть от ВМУ идут провода, которые заходят внутрь. А здесь стоит электромотор. Вот увидите, это начало тросика, который электромотором толкается в зависимости от сигнала, который идет от ВМУ. Вот этот тросик, который управляет э, оборотами двигателя, то есть экшьюэтер, актуатор, либо толкает, либо его вытягивает и добавляет, либо уменьшает RPM э, мотора. Вот эта часть, э, это как раз и есть поворотный драйв который, если на него внимательно посмотреть, сделан компанией искра Motor. Э, насколько я знаю это э, фабрика которая производит вот такие heavy machinery в том числе для zf ну в общем вы увидите он шильдики э, zf здесь и там это наклеено сверху на самом деле это искра мотор сам сел драйв sd54 ну, Короче, обычный Cell Drive просто с, вверху с поворотным механизмом. Так, сверху это э, управление идущее от джойстика, посредине ВМУ компьютер. И с правой стороны это терминатор, который заканчивает всю сеть. Ну вот, собственно, этот компьютер, который этим всем и управляет. Так, давайте подрезюмируем вообще плюсы и минусы. Плюсы, офигенная маневренность. Очень простая швартовка. У меня дочка, когда было 11 лет, в Валенсию сама зашла и зашвартовала лодку Turn In. То есть очень простая система в управлении, не требующая особых знаний и особых навыков. Пока работает. А, так как ручка газа и джойстик являются электронной, в связи с этим есть проблемы, связанные с кабелями и с другими системами, которые... Включены в данный процесс и вам нужно ответить на свой вопрос готовы ли вы рисковать и платить за удобство э, возможностью отказа или нет лично я готов если бы я сейчас выбирал такую же лодку и у меня стоял вопрос выбирать ли систему доингового или нет, я бы однозначно взял бы эту систему для себя. но у каждого человека свое мнение по поводу того, что ему нужно, что он может починить. Поэтому э, мое резюме такое система классная, система отличная. я бы ее себе однозначно брал, но нужно понимать риски связанные с ее эксплуатацией. Еще одним из серьезных минусов является то, что компания ZF абсолютные уроды. Потому что такого говенного саппорта, который мы получаем, когда у нас возникают проблемы, я не встречал нигде. Они отправляют нас к дилерам Yenmar, которые говорят, ух ты, у вас электронная ручка, и такие глазатки которые никогда не видели что они могут починить а компания ztf ни на какие вопросы не отвечает и больше вам скажу когда у меня первый раз появилась отказ появился отказ системы оказалось что перебила кабель который ну, дата кабель который подает питание и который передает сигнал так вот когда я задал вопрос можно ли купить отдельно проводок мне сказали нет вы должны купить всю ручку в сборе отдельно проводки не продаются вы чё совсем оху... я должен покупать ручку за 5000 долларов потому что ваш говеный провод переломался и э, компания ztf совершенно не имеет э, нормального сервиса нормального саппорта который в состоянии обеспечить потребности и решить проблемы людей у которых лодки оборудованы данной системой то есть если вы покупаете систему управления zf это значит что никакого саппорта у вас не будет несмотря ни на что но должен отдать должное в первый год мне поменяли джойстик пять раз после чего он работал абсолютно нормально но э, эти пять раз все, все делались по гарантии и никаких с этим проблем не было. А вот дальше начался ад. Поэтому если меня смотрит кто-то из компании ZF, горите в аду, суки. Ну что, друзья, наш выпуск сегодня, э, в котором я рассказывал вам о том, как работает система Dock and go" by Benito, э, подошел к концу. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки, задавайте вопросы. Буду рад ответить, если о чем-то забыл сказать. Пока и до встречи через несколько дней.